Итак, в прямом эфире президент России Владимир Путин. Наша редакция получила уже почти 2 миллиона 200 тысяч обращений. А, чтобы выйти с ребенком погулять, нужно сначала проверить воздух в окне. <как> Что касается экологии, значит, смотрите, вот ситуация, которая складывалась десятилетиями, она, она сложилась так или иначе объективно. И не в результате деятельности правительства Российской Федерации, даже новых российских властей в широком смысле этого слова. Это, вы сами знаете, предприятия там десятилетиями существуют, поэтому вот они и являются загрязнителями. А я два раза два раза звонил президенту, когда вот была горячая линия, два раза. И со мной никто не соединился, я только успевал представиться, вот и все, на этом дело заканчивалось. Я занимался наукой более восьми лет в области химического оружия. Я был его испытателем. Я работал. С опасными веществами, когда тысяча миллиграмма уже вызывала смерть. Все, что вот здесь есть, мне досталось от, моей, от моего тести, тещи, когда я приехала в Рязань после занятия этой наукой, они мне предложили, ну, вот здесь участок есть на 15 соток. А потом я, как химик, вам говорю, честное слово, я почувствовал что-то такое непонятное. Запахи. Нет-нет, когда подует северо-восточный ветер, то здесь дышать невозможно. Потом а одну, я это узнаю. Это завод костной муки. Я туда и съездил. Вы понимаете, я туда, можно сказать, неофициально пробрался на этот завод, как покупатель муки. И я посмотрел, что у них там творится. Это ужас. У меня волос дыбом стал. такой неприятный запах, прям какой-то зловоние, которое невозможно терпеть. Детей много, заболевания там пошли различные, вот, астма. Вот, и люди, естественно, возмущены. кому-то обращались какими-то жалобами, обращениями, запросами письменными? Официальная какая-то переписка у вас была с властями? Вячеслав они Анисмьевич не даст мне соврать. Это все письма, которые в последнее время писал я, а отдавал ему, потому что он староста нашей деревни. Вот, староста деревни. был общесоюзный дом, как это пансионат. Еще 30 лет назад главврач сказал, что все, говорит, запах, мы, говорит, закроемся скоро. теперь детей туда запустили. Это дети это в чем провинились? Нюхать это, а ветра попал. Да, да, до Колос, 5 километров Колос перекрывает. Я несколько раз ездил туда и нюхал сам вот это самое. Встречался с директором Колоса, она говорит, бесполезно, мы, говорит, куда только не это самое, не обращались, никому нет дел, до этого нет. так сказать, инициативных группах, куда только не писали, не ходили, чтобы поставили очистные сооружения, фильтры на трубу поставили, которые улавливают эти фенолы. Но тем не менее, частный бизнес, ему эти траты не нужны, им проще отравить людей и все. В 15 году пришел мне ответ, что очистные сооружения будут введены в этом году, закуплены оборудование, марки оборудования, все расписано там, все. В результате 15 год, сейчас 21-й, там и конь не валялся, никаких очистных сооружений нет до сих пор области заведено уголовное дело на руководство предприятия по утилизации биологических отходов. Следствие установило, в марте этого года на предприятии произошла авария. И руководство решило вылить отходы в ручей, впадающий в реку Рака. Мы получили четкое заключение о том, что вот эти отходы, они являются, создают существенную угрозу причинения вреда не только объектам окружающей среды, но и человек. Я встречался с председателем Следственного комитета Рязанским. Думаю, ну, наконец-то там лед тронулся. Думаю, взяли за задницу этих предпринимателей. Однако же нет. Заплатили штраф. Вот. Уголовных дел в прокуратуре сказали, заведено много, но результата никакого нет. Просто вот заведено уголовное дело, а дальше что? А дальше ничего. С воздухом происходит, что когда он чистый, здесь просто великолепно. Но вдруг налетает такая вонь, Иногда у меня бывает, первое время, знаете, паника, я боялась, что это газ у меня в доме. Я металась по дому, проверяла, нет нигде ничего, газ не выходит. Но стоит подойти ближе к выходу к двери, окно открыть или дверь, то все сразу становится ясно. Ну, приезжаем сюда как раз из загазованного города, чтобы дышать чистым воздухом, свежим. И получается, что приходится прятаться от этих запахов, которые порой вот ветер приносит нам с этого завода. Ну и, конечно, боимся, что построят новые и дышать будет совсем нечем. Направление ветра, свет, санутель завода в сторону населенного пункта, а значит, в деревне Сальково снова будет невыносимо дышать. Но волнуют жителей надоевший удушающий запах от сжигания трупов животных. Они узнали, что рядом с их деревней будут строить еще одно такое предприятие. Я к вам зол, подпишем тому, что вы хотите мне здесь поток, вот эту еще вонючку построить. Нам достаточно здесь. Давайте вам место найдем в Рязанском районе. А у нас отравленные реки. У нас вообще вокруг все загажено. Раньше люди и купались, и рыбу, и у нас все отравлено, еще прибывались. Поэтому люди возмущаются. Что мы получим взамен? Это идеология. А теперь вот, вот показывал этот молодой человек, я его спросил, якобы новый испеченный директор этого предприятия, нового якобы. Я ему спросил, а что вы закончили, молодой человек? А вот ради академию. Я говорю, а какое вы отношение имеете к такому заводу? Вы понимаете, он никакого отношения не имеет. Его продвинули кто-то туда двигает, продвигает. Директор. Ну ты же вообще не, не, в зуб, не в зуб ногой не соображаешь, что такое экология, что такое химия, что такое биологическое оружие. Ну знаете, просто думаешь, ну как же так? Хочется верить в то, что... Не только на словах, особенно перед выборами всевозможные люди, которые стремятся к власти, обещают золотые горы, и все говорят, что все для людей, все для людей. А когда доходит до дела, то мнение людей вообще просто не берется в расчет. Или, знаете, как-то да что там эта темная деревня, что они понимают? Знаете, прогрессу мешает.